Оказывается, что дипы можно сделать практически из любых продуктов, все зависит только от ваших предпочтений, в итоге вы должны получить правильную консистенцию, а остальное можно менять, попробуйте. Я, например, расскажу вам, как приготовить дип из фасоли и чеснока, за счет бобовых соус получается весьма сытным, прибавьте к этому лепешки или крекеры, и вполне этим можно наесться на обед, аромат разносится невероятный а вкус получается пикантным, но потребуется немного подготовки. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Заранее чеснок заверните в фольгу и отправьте в духовку. Запекайте его в течение 25 минут при 200 градусах. В это время слейте воду из банки с фасолью. 2. После этого переложите фасоль в блендер, также очистите и переложите туда же чеснок. 3. Затем влейте бульон, масло и уксус. 4. Ингредиенты взбейте, а потом всыпьте листики розмарина. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Подавайте дип с закусками. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Фасоль белая консервированная, 450 грамм. Чеснок, 1 штука. Куриный бульон, 60 миллилитров. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Винный белый уксус, 1 столовая ложка. Розмарин, веточка, 1 штука. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 6. Палец вверх или вниз, комментируйте подписывайте. Надеюсь на скорую встречу на канале.